Друзья мои, всем привет, приехал на авторынок Зеленый угла специально для вас снять видео очередное и наверное развеять мифы, да, то что на авторынке Зеленого угла стоит один хлам, одно битье и так далее и тому подобное. Друзья мои, здесь есть хорошие автомобили, я даже больше вам скажу, здесь а, большая часть автомобилей, они все хорошие, они бальные. Да, то есть они со статистикой и так далее, и тому подобное. Вообще, откуда берется такое мнение, что на авторынке зеленый угол, один хлам? Безусловно, хлам здесь есть. Здесь есть битье, здесь есть таблики Также здесь есть хорошая машина. Да потому что люди, ну, элементарный пример, в да, последнее время очень много смс поступает. Сань, а вот что стоит то-то, то-то по низу рынка? Кстати, ребят, по цене все на дром. Так вот, люди приезжают и покупают автомобили по низу рынка. Ну, друзья мои, реально, поймите, то, что хороший автомобиль, дешевым он не бывает. Если вы приобрели автомобиль по низу рынка, и он оказался реально хороший, достойный, ну, либо продавец просто продал автомобиль в минус, да, либо вам просто повезло, вот, что бывает крайне редко. Нормальный автомобиль, хороший автомобиль, по низу рынка стоить он не будет. Из чего вообще складывается цена, да, вот стоит два одинаковых автомобиля. Казалось бы, в одной комплектации. Вот пробега. Вот берем элементарно автомобиль с пробегом там до 100 тысяч, да, там пробег 60-70 тысяч, 80 тысяч. И точно такой же автомобиль с пробегом уже там 130-150 тысяч. Естественно, автомобиль, который 130-150 тысяч пробег, он будет стоить, он будет стоить, дешевле, да, чем э, автомобиль с меньшим пробегом. С, э, то же самое и в Японии. То есть автомобиль с пробегом меньше, он стоит дороже, автомобиль с пробегом больше, он стоит дешевле. Поэтому сейчас возьму несколько автомобилей, которые, которые реально со статистикой, с, э, с реальными пробегами, у которых аукционные листы пробиваются по статистике, я вам их покажу. Напоминаю, занимаюсь помощью при покупки автомобиля автомобилей японские автомобили, осмотр автомобиля у меня стоит 2000 рублей мой телефон указан под каждым видео в описании канала итак первый автомобиль который я вам хочу показать ребят это honda ru4 ru4 это гибрид гибрид и 4 wd белый перламутровый цвет штатное литье автомобиль на летней резине фары у него идут такие вот линзы выделяются установлены туманки комплектация не максимальная но тем не менее хорошая шильда гибрид размер колес у него 215-60 на 16 стоимость автомобиля 1 миллион 375 тысяч рублей. Оценка 4 балла. Кузов у автомобиля целый. Пробег 130 тысяч. Бесключевой доступ. Задняя часть автомобиля. Когда приобретаете автомобиль 4ВД, обязательно уделяйте внимание и под подкапотному пространству, и состоянию автомобиля снизу. Здесь достойное состояние. Еще хочу, наверное, так сказать. Ребят, вы приобретаете не новые автомобили. На этих автомобилях ездят. Они в салоне не стоят. Поэтому, если вы ожидаете увидеть состояние нового автомобиля, такого, к сожалению, не будет. Тазика здесь нет. Здесь есть вот такого плана ниша. Даже не знаю, что туда можно положить. Ну и багажник, знаете, он такого хорошего, хорошего объема. В принципе, очень хорошее, достойное состояние салона. Кстати, трансформация здесь вот таким образом происходит. У меня уже видео есть. Я э, недавно забирал Везеля. Я, по-моему, более подробненько про него рассказал. Со стоимостью совсем. Вот там машина хорошая. Там 4,5 балла. Я думаю, завтра, завтра выйдет это видео. Что такое за засветка идет-то? То есть 1 миллион 340 тысяч стоит данный, данный автомобиль. Сегодня а, минус 18 и ветер. Коробка передач. Здесь робот. Объем двигателя 1,5 литра. 2014 год. Так, а, по цене, по-моему, неправильно сказал. 1 миллион триста семьдесят пять тысяч рублей. Ну, полноценным кроссовером я, конечно же, назвать его не могу. 130 тысяч пробег, мультируль, круиз-контроль, обогрев зоны дворников, электронный ручник, климат-контроль. Есть комплектация, где кожаные сиденья. Есть где кожаные вставки. Подогрев сидений тоже имеется здесь. Вот чем хороши японцы, да, то что один автомобиль, разные комплектации. Хочешь на роботе, хочешь на вариаторе. Ну, автоматов Автоматов уже нет Хочешь гибрид, хочешь 4ВД Хочешь передний привод Вот здесь вот мне Вот эта ниша не нравится Ну, я уже, наверное, повторяюсь Потому что в следующем видео Видите, видите то же самое Даже вот Автомобиль стоит Против солнца, поэтому такая засветка идет Кнопка старт Ладно, глушим, глушим автомобиль Сейчас я вам сниму номер кузова автомобиля. Можете пробивать его по статистике. На паузу ставьте, кому нужно. 14 год, 4 ВД, гибрид, 1 миллион 375 тысяч рублей. Следующий автомобиль это Фонда. Фит Шаттл, не путайте, есть Honda Shuttle, а есть Honda Fit Шаттл. Тоже автомобиль бальный. 2014 года выпуска, полная комплектация. Ну, а, мол, максимально. 820 тысяч рублей. Аукционный лист 4 балла. Пробег 146 тысяч. Номер Кузова я тоже вам покажу. Также установлены туманки. А, хотел сказать, штатное литье. Литье не штатное, но автомобиль на литье. Летняя резина. 185 60 на 15 повторители тоже шильда гибрид автомобили также есть 4 воды также есть не гибридные версии снизу идет отвес задняя часть автомобиля но это такой а, универсал универсал а? батарейка севшая да у нас ну да ну, в принципе, в принципе, ребят, а, что у меня на канале, что по ютубу, можно посмотреть. Обзоры таких автомобилей. Трансформация здесь, как в фите, сиденья задние поднимаются, а, спинки, спинки падают сюда. Да, действительно, здесь хорошая комплектация, а, кожаная ручка, руль, кожаные ставки. Вот здесь даже подлокотник идет у нас кожаный, завести автомобиль сейчас не заведем есть круиз-контроль, анти естественно складывание зеркал удобно, то что вот здесь стоят подстаканники, что-то можно подогреть, да зимою, мультимедиа есть подогревы сидений не так уж часто они встречаются на этих автомобилях автомобиль довольно востребован все село. Ну реально, очень холодно на улице. Очень-очень холодно. Так, а как мне вам номер кузова показать-то? Сейчас покажу. Ну, собственно, сам двигатель. Гибрид это идет машина на гибриде, как триус ездить у вас не будет. 820 тысяч 14 год. Так, почему я не открыл? О, вот так. Так вот, Honda Fit Shuttle 2014 года выпуска, 700 тысяч стоит. не может. Ставьте на паузу. Это реально настоящий бальный автомобиль, который пробивается по статистике. Давайте возьмем еще какой-нибудь один автомобиль, ребят, хотел еще снять парочку автомобилей, которые реальные, настоящие аукционные листы, но э, позвонил, прервался на звонок, позвонил подписчик, попросил проверить два автомобиля, и вот понимаете, опять, блядь, с чем мы сталкиваемся? В начале видео говорил то, что хорошее дешевым оно не бывает. Альфа, четырнадцатый год. Нормальная альфа, но она не будет стоить 950 тысяч. Не будет. И ты человеку говоришь, не бери эту машину, не бери. Мало того, что вот там проблема и по батарее. То есть там пробег, ну, реально конский. И по кузову проблемы. И, блядь, у меня... Я уже материться начинаю. У меня просто слов нет. Так вот от этого потом берутся плохие отзывы, да? об авторынке зеленый угол и не только там об авторынке еще и о подборщиках то есть говоришь ему в случае если ты возьмешь данный автомобиль тебе нужно сделать то-то то-то то-то у меня бюджет ограниченный я и так доеду а ехать 7000 километров и что ну вот ты дружище извини меня но блин я не могу за вот действительно а вот ты сейчас поедешь по дороге, да, у тебя там, вот что, что, что было сказано мной, вот встанет у тебя машина. И потом кто окажется виноватым? Ну, естественно, потом подборщики хреновые вот так вот проверяют автомобили. Тем более, ну, наглядно видно было, что с машиной происходит. Да, то есть подошел, показал.